Итак, друзья, всем привет! Сегодня будет очередной ролик про обзор на торпеду. Сегодня это Ford Fusion, первый. Как видите, ничего особенного в салоне нету, это сразу видно. Но и нету ничего раздражающего для глаз. Довольно эргономичная и красивая торпеда с очень удобным кармашком для всяких документов и всего прочего удобная полочка и естественно бардачок довольно вместительный много чего помещается так давайте пройдемся по переключателям так слева у нас переключатель поворотов нажимаем влево вправо как обычно так у нас горит дальний свет и здесь у нас находится кнопочка сброса бортового компьютера который находится вот здесь так, с левой стороны у нас тоже интересная тема, интересная она чем? Тем, что именно переключатель он является программируемым, то есть чем больше вы ставите цифру, тем с большим перерывом у вас будут работать дворники. Допустим поставили вы на единичку, у вас дворники работают довольно часто поставили на шестерку допустим если идет очень слабый дождик там вам раз в полминуты надо протереть стекло ставите на шестерку и у вас сработали дворники остановились и через секунд 15-20 у вас срабатывает еще раз дворник очень удобно еще одной очень крутой функции в этой торпеде является открытие багажника с кнопки причем находится эта кнопка довольно в доступном и удобном месте нажимаешь все, багажник открытый. Довольно удобно. И не надо лезть, как в некоторых машинах, под сиденье. Это не всегда бывает удобно. Здесь под рулем сразу нажал. Все, все отлично. Так, ну здесь обычный электропривод-зеркал. Ничего особенного. По самой машине, вот по торпеде, мы видим, что пластик торпеда сама прорезиненная это очень круто это добавляет а, безопасности вот видно прям она правда хрустит я думаю ничего страшного по кочкам ездили уже на этой машине и ничего такого не происходит для меня остается загадкой вот вот эта вещь а, производители ford они сделали карту и сделали отверстие для стеклоподъемников. Сейчас включим зажигание. Вот, производители Ford делали дворники. Они, кстати, а, так, плавно замедляющиеся. Вы когда а, нажали кнопку, отпускаете, стекло еще какое-то время продолжает отпускаться, очень плавно замедляясь. Сейчас попробую показать. Наверх это не работает, но вниз вот, смотрите, плавненько вниз отпускается. Но суть не в том. Видите вот это вот круглое отверстие? Здесь точно такое же отверстие, но здесь добавлена вставка. Я не знаю, как будто на заводе Ford сэкономили немного и сделали абсолютно одинаковые матрицы для карт дверей то есть они просто эту дверь взяли отзеркалили туда и не стали вот это вот место заделывать сплошняком чтобы поставить вот такую вот вещь я не, не знаю правда сюда вряд ли что-то ставится вряд ли на пассажирское место ставится а еще какие-то кнопки ну по поводу воздуховодов это наверное самые удобные и самые практичные воздуховоды ты в любое время можешь их закрыть и все, у тебя воздух поступать не будет ты можешь в абсолютно любую сторону направить воздух в воздух в любом направлении это довольно простые но смахивающие на логан дефлекторы хотя такие дефлекторы стоят на многих автомобилях Так, что у нас по козырькам? Козырьки имеют зеркало, водительское и пассажирское. Довольно удобная штука. Так, давайте посмотрим на приборную панель. Здесь у нас довольно стандартного образца тахометр. Ну, Довольно стандартные показатели температуры и температуры топлива, но совсем нестандартный для российского рынка спидометр. Он начинается от 10, 30, 50 и так далее. Мы обычно при, привыкли 0, 20, 40, 60 там, и так далее через 20. Только начинаем с нуля, а не с 10. Вот такая вот вещь. Довольно непривычно первое время, но к этому все равно быстро привыкаешь. Так, смотрите на что он сейчас нам покажет он имеет классную функцию когда допустим какая-то дверь не закрытая а, нам надо зажигание включить так. зажигание включить и мы видим а -а -а, такие вот интересные вещи открыта дверь водителя ты сразу понимаешь какая это дверь прям пишут вот. все закрыл дверь водитель открыт багажник ты понимаешь что открыт багажник они а открыта какая-то дверь на некоторых машинах пишут что просто какая-то дверь не закрыта иконка стоит но ну, и непонятно а тут прям пишется какая дверь и, и ты сразу ориентируешься В принципе понятно здесь на приборке кстати загорается снежинка если э, температура на улице становится близкой к нулю или ниже нуля, но блин, когда ты ездишь зимой и у тебя вот здесь вот оранжевая штука горит, это просто доставляет больше дискомфорта, чем э, того, что на улице холодно. То что на улице холодно, я блины так вижу. Ты когда включаешь э, машину, заводишь, тут у тебя есть э, индикатор э, в градусах, какая температура на улице, но зачем э, большая снежинка? Ну, сейчас, к сожалению, температура немного поднялась, поэтому не могу показать. Но когда температура на улице близкая или ниже, но на самом деле вот когда вот горит эта оранжевая снежинка, меня это очень сильно бесит. Так, ну а теперь давайте немного попридираемся Посмотрите на вот этот ключ. Это, блин, я не знаю, что это, кто это? такие вещи придумать почему он такой ужасный почему на жигулях ключи смотрятся лучше чем вот этот ключ на форде Это... непонятно. а теперь посмотрим вот сюда и здесь есть прекраснейший очечник очень классная штука и в нем есть микролифт очень удобно, практично. А теперь поворачиваемся вот сюда и видим обычную ручку. И она... Бляха, муха блин, без микролифта. Почему она так бьет? Если вы делаете уже комфорт, делайте до конца. Везде так. чё три пружинки зажали или че? Кстати, в пассажирском сиденье есть такая классная штука. Столик. Нажимаешь кнопку, тянешь и все. У тебя сиденье опускается. И ты его вот здесь вот можешь спокойно пообедать, покушать. Также из заднего ряда можно сидеть и кушать. Но а, так нельзя ездить, нежелательно. Единственное, что меня смущает, это вот эта вот довольно небезопасная большая кнопка. В случае ДТП, конечно, в нее очень легко прилететь лицом. Так, вот такой вот мультируль здесь есть но управляет он вот такой вот древнючий магнитолой, так что плюсов от этого не сильно много здесь нету ни флешки, ни аукса есть только радио, так что э, мультируль здесь вообще ни для чего максимум только э, громкости добавить там и все такое прочее здесь вот снизу есть еще такой вот очень неприметный кармашек не знаю для чего, может какие-то ну, мелочь может положить, вот. но он есть, по крайней мере. И очень необычное такое расположение кнопки открытия капота. Вот. Оно тянется не как обычно вверх, а вбок. Кстати, вот кнопка подогрева сиденья находится в очень неудобном месте. И когда ты тактильно не знаешь, где она находится, то ты будешь очень долго искать, вот. ну, например, когда первый раз я сел, я долго искал, так же, как и владелец, так что такая вот мелочь, вот, но доставляет. Так, ну ладно, еще с пассажирской стороны, смотрите, как расположена кнопка подогрева с водительской стороны. Это вообще, блин, прям под сидушкой в стыке между сидушкой, блин и ну, блин, кто это вообще придумает? Почему нельзя вот также хотя бы здесь сделать? Я не знаю, или перенести вот сюда вот на центральную консоль? Вот, вот здесь вот будет? Что она мешать будет кому-то? Нет. Вот. вот здесь вот идеальное место, шикарное просто. В общем и целом машинка прикольная и приятная. Берите, ездите, покупайте, не пожалеете. Всем пока, хорошего настроения, подписывайтесь на канал.